В воскресенье ижевские команды «Анклав», «Баррикады», «Джефорс» отправились испытать новый полигон команды «Факел». Полигон Маркова расположен в поселке Марковский, 15 километров от Чайковского. Немного истории. Строительство поселка началось в 1992 году для 16-й гвардейской танковой дивизии из ГДР, но уже в 1999 году дивизия была расформирована, а в 2012-м поселок лишился статуса военного городка. Полигон представляет из себя трехэтажное отдельно стоящее здание. В прошлом банно-прачечный комплекс, поэтому первый этаж состоит из больших помещений, облицованных плиткой. Плитка на полу обледенела и стала скользкой, чем вызывало немало опасений. Но в ходе игры <связывая> и даже проигрался, в качестве дополнительных укрытий были расставлены автомобильные покрышки. А как тут, <связывая> или возможно в них что-то прячут. На второй этаж ведут две лестницы. Крайне интересна возможность выхода на крышу. Доступа в окна второго этажа. Также на втором этаже организовано место для переодевания и мертвяка. Также отдельно хотелось бы отметить особую частоту на полигоне. Взгляните на пол. Для разминки игра началась со встречного боя. Первая команда начинала с первого этажа, вторая со второго. Мы понаблюдаем за командой номер два. Я, я, думаю, я думаю, просто одна группа на той лестнице, лестницу блокируем, выход на крышу блокируем, вниз, <смех> <пошпурмовать>, <смех> блядь, ну, давай, мы, короче, вниз, а вы там уже смотрите со... Мы готовы. на все усилия команда так и не смогла продвинуться дальше на этом раунд был закончен было решено попробовать другой тип задания но лучше меня это объяснит магавка Мы должны просто всех выдавить у вас есть 20 минут, 20 минут. вы направо, да? That's the угодно one Команда успешно заняла второй этаж и стороны поменялись с команды «Зайфер» на третьем этаже, но ну, их оттуда у вас. Если понравился мой формат, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, а также в группу ВКонтакте. Всем спасибо!